Всем привет! Сегодня будет у нас обзор обновленного бота под названием Baccarat Z. Значение карт. А прежде чем начать обзор этого бота, я хочу задать вам вопрос и хочу, чтобы вы честно ответили в комментариях. Насколько вам важно нужно смотреть на то, как я делаю ставки в том или ином новом боте или обновленном боте? Может быть достаточно делать маленький обзор бота, то что вот он появился, или каких-то там в принципе новых возможностей и так далее. Или все-таки нужно полный обзор. Или вообще делать два видео, делать первое видео короткое с обзором бота, то что вот он появился, или вот такая функция появилась, или еще какое-то обновление. А во втором видео уже показывать и объяснять как этим пользоваться, какие там есть фишки, могут быть фишки и секретики или нет. Как лучше? Напишите обязательно, это будет очень важно. В течение этого видео я вам покажу промокод на скидку на этого обновленного бота. На бота под названием Baccarat Z. Итак, чтобы попасть в бота, мы нажимаем «Киберигры». Нажимаем кнопочку посередине «Бакара». Как видите, у бокары M появился тоже свой логотип. Ну ладно, видео не об этом, но если что, вот здесь ссылочка будет на это видео. Далее нажимаем «Бакарат Z». Цены, как видите, достаточно приемлемы, они не менялись уже очень многое время. А с учетом промокода, который я вам покажу в течение этого видео, будет еще дешевле. Итак, нажимаем вход в бота. И смотрим, что у нас там в бакаре есть. Какие игры. 755 игра. Так, у нас сливная линия вроде бы не жесткая идет. Поэтому можно попробовать 757 игру. Да, 757 игра у нас не определено написано, поэтому будем заказывать 758. Как видите, вот такой прогноз. Значение игроку двойка и шестерка. Сейчас я вам покажу, как делать ставку на такой прогноз. Идем в букмекерскую контору. Сегодня у меня три восьмерки старс, Хорошая э, новая букмекерская контора. Ссылочки, как обычно, будут в описании к этому видео. Если их и не будет, то в боте они обязательно есть. Итак, ищем нашу игру Баккара. И нам нужна 758 игра. Вот она. Делаем сразу же автоставку. В моем случае это будет 100 рублей. Итак, игрок. Значение. Двойка и шестерка. Ставим на двойку. И шестерку. Далее смотрим по статистике, что у нас будет у игрока, двойка или шестерка, нам не важно, лишь бы хотя бы одна выпала и мы будем в плюсе. Коэффициент достаточно хороший, чуть больше пятерочки, но параллельно делаем сумму догона. У нас догон 2 игры. Здесь достаточно умножать хотя бы на 2 догон. В 759 игре я планирую делать догон, если сейчас там не зайдет. Шестерка у нас заходит сразу же, соответственно никаких догонов я не делаю. Sea Gold Bet основана в 2019 году. Преимущество ботов в том, что все боты регулярно обновляются и проверяются на актуальность. Интерфейс также обновляется для удобства пользователей. Бот всегда легко найти в Telegram или во Вконтакте. Sea Gold Bet – это первый электронный торговый центр для беттинга. Широкий выбор ботов как на спорт, так и для кибер -игр. Ничего скачивать не надо, достаточно иметь Telegram Messenger, работает на любом устройстве и даже на некоторых телевизорах. Простой переход между ботом и сопутствующими каналами. Ищи бота в Telegram, ссылка на экране, там же можно найти ссылки на бесплатные каналы с прогнозами. В истории ставок у нас пока что все выглядит вот так вот и остается дождаться, когда рассчитают ставку. Вот она наша шестерка, и сейчас мы заработаем 503 рубля. С учетом вложенных 200 рублей, чистыми мы заработаем 303 рубля. Обновился статус, выплачено, вот они наши 503 рубля. По поводу каких-либо систем догонов, я, я вам в этот раз объяснять не буду и показывать не буду, потому что я это делаю в абсолютно каждом видео. Если вам непонятно, что делать в случае, если ставка не зашла, смотрите любой предыдущий мой ролик, и вы поймете. Только нужно сделать всего лишь одно, смотреть внимательно от начала и до конца. Лишь только тогда вы будете понимать, что нужно делать в той или иной ситуации. Ну и вообще я говорю очень много полезной информации, особенно для новичков. Ну и вот он сам промокод на скидку этого бота, промо10, который дает скидку 10% от первоначальной цены. Обязательно напишите комментарии, которые я вас просил в самом начале этого видео. Не забывайте ставить лайк и подписываться, чтобы нам не потеряться. Я не только делаю обзоры своих ботов и каких-то обновлений, но и даю бесплатные различные стратегии на различные игры. 21 очко, Бакара, Сека и так далее. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал.